Здравствуйте, я Александра Бонина. Сейчас я хочу вам показать свои ортопедические помощники. Значит, первая – это моя дорожная подушка, которую я всегда использую, когда путешествую в самолетах, в поезде или в автобусе. Я ее вот так вот одеваю, и она очень хорошо фиксирует шейный отдел позвоночника и голову. И очень удобно в ней спать и отдыхать. Это у меня номер один. Второй номер, также для шеи, я использую вот такую вот, ортопедическую подушку для шеи. Ну, или ортопедический валик он еще называется. Я ложусь, видите, здесь такой специальный еще желобок, укладываю вот так под шею, и когда я лежу, то у меня получается, что шея фиксирована, и она не прогибается. И благодаря этому также наступает расслабление. Это номер два. И номер три – это мой роликовый массажер. Я его использую как и для массажа, также может вам помогать и другой человек. Я его использую как для шейного дела позвоночника, так и для поясничного. То есть я просто беру, располагаю на шее и вот так вот провожу себе массаж. То есть хорошо, медленно, спокойно, вот так вот спокойненько делаем себе массаж. И точно так же для поясничного. Видите, его удобно очень держать. Поэтому себе расположили. И вот прямо от самого бока начинаем массировать сначала мышцы, потом доходим до позвоночника и снова к мышцам. И вот так вот можно ее массировать, массировать спокойно, медленно. И это очень хорошо снимает и усталость со спины, и расслабляет ее. Это мой помощник номер три. Ну что ж, теперь я вас познакомила со своими ортопедическими приспособлениями. Как видите, у меня их немного. У меня нет всего того списка, о котором мы только что с вами разговаривали. Поэтому и вы можете для себя выбрать только то, что вам нужно. К тому же эти вещи стоят недорого и вы можете их заказать как в интернете, так и купить в специальных магазинах. Поэтому выбирайте для себя только самое лучшее и только то, что нужно для вас. Здоровья вашей спине! До встречи!